сорт острого перца блонди вот сейчас вам ребята покажу кустик у меня лежит как всегда а почему сейчас объясню Ой, попробуем поднять все это дело смотрите ребята какое количество здесь плодов их сотни сотни гляньте смотрите сколько как тяжелая такой вот кустик он просто не выдерживает такого веса и падает у меня здесь 10 кустов это не все лежат у него веточки тоненькие если посмотреть видите какие Но зато посмотрите какие размеры стричков ребят просто невероятные смотрите какой размер стричка лежит созревает этот сорт вот светло света зеленого потом вот такой вот становится световыми бочками. видите красавец какой вот он. и в конце до белого цвета вот такой вот, вот сейчас достану покажу Во. Во. и становится белый это уже полностью созревший такой красивый сорт ребята вот. смотрите какой размер стричка стрички очень плотные такие мясистые у него такой неповторимый экзотический вкус не такой, как, пример у обычного перца. Такой немножко странноватый. Перец очень вкусный, очень сочный и очень высокоурожайный. Длина стричков может достигать от 4,5 см до 8,5 см. В некоторых случаях может быть и 10 см. И больше даже 10 сантиметров. Вот у него такая вот длинная-длинная плодоножка. Сейчас мы... И стучку берем смотрите какие длинные баллоножки видите они так интересно висят их можно использовать в бампельных горшках он будет красиво смотреться он будет полностью свисать за горшка потому что он вот смотрите как он как он устроит здесь он не держится он падает вот где начинается у него видите от земли сантиметра три наверно и пошли вот такие вот ветки. Вот видите, как он. Очень-очень Раз... много разветвлений у него. И все кусты такие у меня. Все абсолютно. Это вот один кустик. я вам покажу. Вот второй кустик такой же точно. Вот они у меня здесь капельная лента. Это я пытался их привязать к палочке, но увы. Вот смотрите, как он тут растет. Вот такой вот красавец. Тоже, тоже лежит. Все лежит, ребята. Все, все содревает. Какая красота. Разве это некрасивый красивый перчик, смотрите. Он чем-то еще похож на ребиби гусана. Видите, какие морщинистые у него плоды. Такие вот красота. Красота. И плотный. Сочный. У него толстые стенки. О, красивый. Высота куста может быть, как я уже говорил. Или я не помню, говорил, не говорил. От 70 до 1 метра. Ну так как он у вас будет лежать. А не стоять. Он будет у вас довольно объемный в горшке, На подоконнике будет лежать. Или может выращивать его в ампельном горшке. Он будет просто свисать с горшка. Очень красивый перчик, ребят. Срок созревания такого перца от 85 до 100 дней. Острота этого перца от 100 до 200 тысяч скобелей. Это довольно-таки острый перец. Просто шикарно, ребята. Для консервации незаменимый я поставили рычочки они очень и очень плотные прямо такие как как кирпич вот эти аж трещат нажимаем вот. нажимаем трещит его ребята хорошо сушить у вас получится белый порошок который сохраняет аромат и вкус просто бесподобный просто бесподобно ребят советую если купите посадите вы не пожалеете. Очень-очень урожайный сорт. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео обзоры.